доброго времени суток я игорь черноусов приветствую вас на первом бонусном уроке к мини тренингу автоматизация skype за три шага в этом бонусном уроке мы подведем итоги тренинга я расскажу чем и как будут награждены наиболее успешные ученики тренинга я расскажу о тех бонусах которые получат все кто доучился до этого бонусного занятия то есть прошел полностью тренинг я вам дам несколько полезных программ которые еще более облегчат и сделают более приятной и эффективной работу и заработок в скайпе я расскажу о перспективах развития этого тренинга к этому первому бонусному уроку доступ получают все участники тренинга ко второму бонусному уроку в котором я пошагово расскажу схему продвижения партнерских Продуктов через Skype, схему продвижения, построения реферальных команд через Skype. Рассказано будет все на конкретных примерах с конкретными сейчас действующими продуктами партнерскими и реферальными структурами, которые ну, лично я продвигаю в сети. Я вам покажу, как я это делаю, расскажу всю свою кухню, расскажу схему общения. Почему выбираются этот товар, на что нужно обратить, обращать внимание, как выбирается ваша целевая аудитория, вот, как использовать все рассказанные вам технические инструменты, вы увидите такую полную цепочку заработка через Skype. Доступ к этому второму бонусному занятию а также к обновлениям тренинга а обновления будут идти по направлениям работы с чатами по направлению платного скайпа по направлению защиты скайпа от взлома то есть security skype вот все эти обновления и доступ к ко второму бонусному уроку получат только те, кто проходит полную версию этого тренинга, то есть платную версию. Итак, начнем с подведения итогов. Начну с подведения своих итогов. Я, к сожалению, блестящий провалил этот тренинг, то есть я не смог выдерживать схему добавления контактов, которую я вам предлагал. Это понедельник, среда и пятница, но мне не удалось выдерживать эту схему я для себя определился что я буду добавлять по 30 контактов за раз три раза в день утром в обед и вечером к сожалению в связи с летом и загруженностью я не смог поддерживать эту схему но все равно меньше чем за три недели обратите внимание вот skype личные данные редактировать данные Показать про полный профиль, я набрал 292 контакта. Причем подчеркиваю, это живые контакты. Это люди, с которыми я учусь на тренинге у Сергея Грань. Это контакты живых, действующих людей, которые интересуются заработком в интернете. Все эти контакты не были взяты с каких-то сайтов по обмену скайпов, с каких-то непонятных сервисов, где размещаются именно рекламные скайпы то есть если вы в свой скайп приносите такие контакты то ваш скайп просто превращается в помойку вас начинают тупо заспамливать у меня все живые контакты никакого спама от этих людей не идет ну потому что они просто не знают как это делать это люди которые интересуются заработком сети это люди которым можно предлагать какие то услуги у меня меньше чем за три недели их набралось почти 300 человек. Конечно, я не выполнил задачу минимум. Я говорил, что сделаю хотя бы 300 контактов, да, но немножко не дотянул. Но все равно, даже вот при моем разъединдальстве я набрал практически 300 контактов. Это говорит о том, что схема, о которой я вам рассказал, добавление целевых контактов, работает. Вот и все, кто выдерживал... план дополнения контактов однозначно получили их больше поэтому друзья пожалуйста в отчете к этому уроку пишите сколько у вас получилось живых подтвержденных контактов в вашем скайпе, значит ваш скайп должен быть зарегистрирован не позднее трех недель, то есть мы делаем оценку вот за период три недели, но ну, может быть максимум 4 то есть вот такой новый месячный скайп и сколько вы по той методике, которую я вам рассказал, смогли набить себе живых целевых контактов, значит, чтобы я мог проверить правильность ваших данных а всегда можно узнать сколько у него реальных контактов skype то есть выбираем контакт выбираем посмотреть личные данные и смотрим вот у этого контакта 756 контактов в его skype поэтому чтобы все было по честному когда вы публикуете отчеты по своему skype пожалуйста добавьте один из моих скайпов, вот, давайте DVD в РН3, чтобы я мог проверить честность <смех> отображаемой информации в отчетах. Значит, Все участники тренинга, которые набрали больше чем 292 контакта, будут считаться победителями и победителей я буду регулярно награждать. Чем и как, я расскажу чуть позже. Итак, друзья вот читая некоторые отчеты и комментарии на своем канале после проведенного одного из вебинаров посвященных скайпу я увидел комментарии что меня там немного меня обвинили в том что я не дал схему заработка друзья вообще то для меня это все ясно и прозрачно то есть если у вас появилась целевая аудитория в количестве хотя бы трехсот человек да это люди которые потенциально у вас могут что-то купить на этих людях, вы можете заработать. А как вы это можете зарабатывать? Здесь очень много вариантов. Но схему я, как бы, не дал. Вот только поэтому второй бонусный урок будет э, именно с детальной проработкой этой схемы. То есть, как же на этих людях вы можете зарабатывать. Но сейчас чтобы для тех кто смотрит хотя бы этот урок дать тоже такую четкую возможность заработка на скайпе я вам могу сказать следующее есть, если по каким то причинам вы не хотите сделать рассылки по скайпу, не хотите там продавать какие то товары у вас нет еще своего продукта который э, вы хотите продавать а лучше всегда продавать свое как вы можете зарабатывать на скайпе который например вы вырастили сами вы его можете продать вот вы наверное все прекрасно знаете что есть такая услуга как продажа аккаунтов в социальных сетях то есть новые нулевые аккаунты стоят десятки рублей аккаунты которые с друзьями которые развиты уже стоят сотни рублей вот а крутые аккаунты стоят тысячи рублей поэтому вы можете выращивать скайпы, ну хотя бы до количества трехсот контактов и эти выращенные скайпы продавать как это делать Пожалуйста, опять же совет. В статусе своего скайпа, где у вас написано настроение, с помощью уже знакомой вам программы помалу напишите: продам выращенный скайп или там выращу скайп по, под заказ от 300 контактов. Звонить и ваш какой-то контактный контактный адрес, например, скайп, который вы никому не продадите, да? И когда вы будете набирать контакты, вы уже Будете убивать сразу двух зайцев, вы будете себя рекламировать как человека, который может вырастить скайп. Однозначно через какое-то время найдутся люди, которые занимаются профессионально рассылками, да, которые у вас будут регулярно покупать выращенные у вас скайпы. Сколько за это можно брать? Все зависит от того, какое количество скайпов вы вырастили и какая целевая аудитория. Я думаю, меньше чем 500 рублей брать ну, нет никакого смысла. Скорее всего, надо брать больше. Потому что аккаунт в Одноклассниках стоит от 500 рублей. В Твиттере раскрученный аккаунт стоит почти 2000 рублей. Вот Выращенный скайп, я думаю, нормальный. Можно продавать ну, где-то до 1000, а может быть даже и за 1000 рублей. Сколько вы на это будете тратить время, если все поставить на поток, ну, смотрите сами. Не скажу, что вы озолотитесь, но вот такая методика заработка тоже однозначно существует. И однозначно на это будет спрос, потому что с такими предложениями мало кто выступает. И вы можете быть первым и занять там какую-то свою нишу выращивателей скайпов. Так. Ну теперь бонусы. Значит, какие бонусы я раздаю всем, кто досмотрел этот, <смех> я раздаю всем, кто дошел до этого бонусного урока. Я раздам программу, которой я сам не люблю пользоваться. Я объясню, почему. Это программа, которая называется RoboSender. Вообще этот тренинг я написал, начал записывать из-за того, что тот робоцентр, который я раздавал всем бесплатно, он перестал работать. То есть при запуске этого робоцентра появлялось вот такое сообщение, невозможно подключиться к серверу и программа не запускалась. Почему? Потому что программа робоцентр привязывается к, сервер, к серверу обновлений. И если сервер отключить, то ничего Кроме вот такого сообщения вы видеть не можете. Это одна из многих причин, по которой я не пользуюсь этой программой. Я вам сегодня дам абсолютно работающую программу, которая работает вот конкретно на сегодняшнее число, на 8 июля 2015 года. Но большая вероятность того, что Миш Стоев, который сейчас отслеживает эту программу, просто напросто отключит сервак, и вы будете видеть только то сообщение, которое я вам показал. Это... Одна из причин. Еще одна из причин является то, что... но ну, мне безумно нравится Sendex. Я с ним давно работаю, он мне никогда не подводит. Каких-то мега-плюсов в я вообще не нашел. Sendex работает стабильно и не зависит ни от каких серваков. Саму программу Sendex я вам дал. Это одна еще одна из причин, но все-таки основная причина, почему я не пользуюсь этим РобоСендером, потому что я лично знаком с человеком, который как бы, является автором этой программы, ну то есть человек, который платил за создание этой программы, это человек Константин, Константин Теренин, вот у меня с ним, скажем так, тяжелые отношения. Почему? Потому что Константин продавал этот Робосендер по 50 долларов, продавал акции этой программы. Очень многие люди купили и саму программу, и, саму, и акции этой программы. Сейчас это все слилось в унитаз. Он отключил свои серваки, поэтому вот та версия, которую я раздавал, сейчас и не работает. Работает только версия от Миши Стоева. Константин Теренин просто слил в унитаз проект, который назывался Diamond Profit, в котором я участвовал. Я потерял там достаточно много денег. И рефералы мои потеряли и денег, и времени. Константин Теренин активно продвигал проект Зукол, да, потом из него его почему-то выгнали. Вот. И сейчас этот человек двигает проект Хаймилион. Я не являюсь пророком, но не верю я в чудеса. То есть раз человек, Константин Теренин, скажем, у него просто талант засирать хорошие проекты, я практически на 100% уверен, что Хаймилион тоже долго не поживет. Надеюсь, что все будет хорошо, но, зная, что в этом проекте Константин Теренин, я прекрасно понимаю, что проект ну, не жилец, уже однозначно. Да, он уйдет оттуда с деньгами, как из всех проектов, а люди, которые он туда привлек, просто могут потратить свое время, свои деньги и остаться ну, ни с чем. Поэтому этой программой я не пользуюсь и вам не рекомендую. Но если вы уж так хотите, использовать этот робосендер, пожалуйста, пользуйтесь. Значит, что вам нужно сделать, если на вашем компьютере установлен неработающий робосендер, вот как у меня? Значит, Вы должны, во-первых, эту программу правильно удалить, то есть войти в панель управления, выбрать программы и компоненты, найти этот робосендер, вот он, робосендер, и удалить его. Вот я бы еще рекомендовал найти папочку, в которой он у вас лежал. И вообще снести всю эту папку с корнем. Вот. И в идеале еще и перезагрузить компьютер. Я сейчас поставлю на паузу, перезагружу компьютер и продолжу запись. Итак, перезагрузились. Скачиваем архив. Ссылочка на архив, лежащий на Яндекс Диске будет допах материалах скачиваем распаковываем этот архив запускаем установочный файл робосендер устанавливается появляется на рабочем столе его ярлычок как пользоваться программой RoboCenter я рассказывать не буду, потому что вообще не рекомендую вам ей пользоваться. Я использую RoboCenter только, э, только от Михаила Стоева и тот функцию, которую он дописал в эту программу, это функция почистки серых контактов. Как правильно чистить серые контакты я расскажу в втором бонусном уроке к этому тренингу. Следующий бонус, который... Получают опять же все. Этот бонус я хотел бы первому уроку. Этот бонус связан с включением обновления в скайпе. Я вам давал плагин, который работает не на всех компьютерах, как выяснилось, только на новых, только с чистой операционной системы Я вам сейчас дам замечательную программу, которая будет работать у всех. Программа легальная, без всяких креков. Программа называется Update Freezer. Значит, эту программу вы можете скачать с официального сайта программы. Здесь будет доступна последняя версия 1.9. Я вам выкладываю в дополнительных материалах версию 1.7, которая прекрасно работает. Выкладываю опять же архив, загруженный на Яндекс Диск. Все, что вам нужно сделать, это разархивировать этот архивчик и запустить вот этот исполняемый файл Update фрезер. программа устанавливается очень легко и просто нужно просто совсем соглашаться и на рабочем столе у вас появится вот вот такой вот ярлычок запускаем этот ярлычок нажимаем запустить программа запускается вот тут что то мигает такое страшное черное на экране и что вы видите вы видите все программы которые обновляются на вашем компьютере видите что у меня обновляется acrobat apple и так далее вот нас конечно интересует skype нажимаете просто напросто на кнопочку выключить и вы отключаете обновление у вашего skype вот так вот сложно это делается но у skype два обновления внешние и внутренние вот мы сейчас с вами отключили внешние обновления сейчас нам требуется отключить внутреннее обновление. нажимаем закрыть Значит, следующий шаг который вы должны сделать вы должны отыскать файл, который называется Skype Setup, и включить ему атрибут только для чтения, чтобы этот файлик не изменялся, чтобы Skype не мог обновиться. Вы можете, конечно, еще в начале пройти в инструменты, дополнительные настройки, дополнительно проверить, что у вас обновление отключено, сохранить это, и только после того, как вы убедились, что у вас реально отключено обновление, включать атрибуты для этого файла Skype Setup. Этот файл находится в папке пользователей. То есть вот у меня, например, на этом компьютере пользователь Игорь и я должен найти папку папку Игорь. Для операционной системы Windows 7 пользователи все находятся в корневом каталоге диска C. Есть папочка, которая называется пользователи видите и вот пользователи на этом компьютере вот пользователь Игорь вам необходимо найти папочку которая вообще-то имеет атрибут скрытости она называется application data вот app data. чтобы вы видели эту папку вам необходимо включить э, в настройках операционной системы показывать скрытые файлы и папки входим в панель управления ищем параметры папок и файлов вот и на, на закладочке вид включаем, включаем, показывать скрытые файлы и папки и нажимаем ОК. Все, теперь все скрытые файлы и папки будут у вас отображаться и вы можете с ними работать. Входим в Application Data, папочка Local, папочка TMP и в этой папке, где куча разных страшных файлов, мы ищем файл, который называется Skype Setup. Значит, если вы не уверены, являетесь ли вы администратором этого компьютера или не являетесь, прежде чем включать настройки только для чтения для этого файла, вы должны войти в раздел «Безопасность», нажать на кнопочку «Изменить» и разрешить полный доступ к, этим, к этому файлу, вот видите, всем пользователям разрешить. Иначе вы не сможете изменить параметры этого файла, вам просто напросто запретят. Вот когда вы разрешили всем пользователям изменять параметры этого файла, на закладочке Общие вы поставите галочку только на для чтения и у вас будет доступна кнопочка Применить никаких ошибок не возникнет. Вы нажмете Применить и затем нажмете ОК и все. У вас создастся файл с нулевым размером. Это настройки вашего скайпа, и этот файл никогда у вас уже не будет изменяться, потому что он только для чтения, и ваши скайпы, все ваши скайпы уже обновляться не будут. Вы решили вопрос обновления раз и навсегда. Вот очень хорошая программа Update Freezer. Вот я и пользуюсь и очень доволен. Какой конкретной версии будете пользоваться? Ту, которую я вам дал, вот с 1.7, либо последней принципиальных значений не имеет. Так, следующий, следующий мой подарок, это будет база Skype контактов. У меня их порядка 300 тысяч. Все они проверены, все они разбиты на Файлы по 100 контактов я вам в качестве бонуса даю 10 тысяч живых скайп-контактов. Это люди, которые занимаются и MLM, вот, и заработком в интернете. Все проверенные, все живые скайп. Добавляйте и набирайте себе качественный скайп-контакт. И в заключение я скажу о бонусах, которые получат лучшие участники этого тренинга. То есть люди, которые набрали больше, чем 300 Живых контактов, свой Skype, и бонусы, которые получат люди, которые ответят на мою просьбу. То есть выполнят мою просьбу. Значит, что это за просьба? Я убедительно вас прошу. Но тех, кому понравился этот тренинг, кто, кто заинтересовался работой с мессенджерами, я вообще планирую записать еще два тренинга. Один тренинг будет посвящен мессенджеру Viber, второй тренинг будет посвящен мессенджеру WhatsApp, очень популярные мессенджеры. Естественно, все это будет автоматизировано. Принцип работы будет аналогичен работе, работе в скайпе, поэтому если вы разобрались со скайпом, то в этих следующих тренингах вам просто нужно будет понять, как работает программное обеспечение для рассылки сообщ... массовой рассылки сообщений в вибере и ватсапе. Если вам интересно работать с мессенджерами, то среди наиболее успешных учеников. Я буду проводить еженедельные розыгрыши и давать доступы к этим э, моим платным тренингам. Они уже однозначно не будут бесплатные э, и к программному обеспечению, которое вам потребуется. А всех, кто запишет отзыв об этом тренинге, это может быть текстовый отзыв, было бы неплохо, если бы вы записали какой-то видеоотзыв, то есть записали себя на телефон, например и сказали бы несколько слов об этом тренинге. Если будете писать текстовый отзыв, у меня к вам убедительная просьба начните с представления и ссылки на свою социальную сеть, на тот профиль социальной сети, где ваша реальная фотография. Вот, пожалуйста, в этом отзыве отобразите, что вы знали до тренинга о работе с мессенджерами что вы стали, какую информацию вы получили после тренинга, какие ваши результаты. После прохождения этого тренинга, что у вас получилось, что у вас не получилось, ну и какие-то вообще общие слова по методике преподавания этого тренинга, что вам понравилось, что вам не понравилось. Значит, ваши отзывы публикуйте, пожалуйста, на страничке отчета к этому уроку бонусному. Обязательно оставляйте свои контакты для связи. Для того, чтобы продублировать для того чтобы я видел что вы пишете свои отчеты и чтобы пожалуйста продублируйте свой отчет свой отзыв на проекте Соцгуру. как вы знаете на форуме проекта Соцгуру у нас есть э, веточка которая называется автоматизация skype за три шага пожалуйста вот в этой веточке в этой веточке пожалуйста оставьте свой отзыв и контакты все кто напишет хороший отзыв особенно видеоотзыв отзыв мы разместим этот отзыв на а, страничке нашего платного тренинга вот такую страничку делает фильм фил для нашего платного тренинга и здесь будет раздел с отзывами вы можете видеть тут себя эта страничка будет рекламироваться люди будут видеть вас ссылку на ваши социальные сети естественно вы будете приобретать популярность сети поэтому к написанию своего отзыва но ну, отнеситесь качественно если конечно вам это нужно и вы хотите так вот себя бесплатно пиарить а, в интернете все друзья на этом наш тренинг закончен но ну, для тех кто проходит его бесплатную версию к сожалению в связи с тем что сервис джаз клик теперь у нас платный у меня 16 числа заканчивается мой период неоплаченный да вот. И, скорее всего, с джазкликом я завершу свою дружбу. Да? И все вот эти вот тренинги, и тренинг по YouTube, и тренинг по э, Skype, которые я проводил на этом сервисе абсолютно бесплатно, они прикроются автоматически с тем, как только у меня закроют мой аккаунт на джазклике. Все эти тренинги будут перенесены в личные кабинеты на наши блоги. Большое спасибо всем, кто прошел этот тренинг. Надеюсь, что он вам понравился, принес вам пользу. Вы получили еще один источник бесплатного трафика. Зарабатывайте, друзья. Вы все хорошие люди. Мне со всеми вами было приятно работать. Всем вам удачи и всего наилучшего.